есть люди которые пишут мне и говорят зачем ты судишь все церкви они говорят разве ты видел хоть одну совершенную церковь совершенных церквей не бывает говорят они но мой милый друг это грубейшая ошибка то что ты ходишь в несовершенную церковь это грубейшая ошибка потому что Иисус Христос Сын Бога Живого он оставил нам заповедь, в которой Он гласит Евангелие от Матфея, 5 глава, 49 стих. Итак, будьте совершенны, как Отец наш Небесный, совершен. Или ты хочешь сказать, что Иисус совершил грубейшую ошибку, когда Он оставил на страницах Священного Писания эти стихи? Когда ты говоришь, что твоя церковь несовершенна, ты вызываешь слезы у нашего Господа Иисуса Христа. И ты говоришь этим, что Иисус напрасно умирал. Ты говоришь, что Господь зря сказал, чтобы вы были совершенны, как Отец наш Небесный совершен. Он зря оставил эту заповедь. Он совершил грубейшую ошибку, оставив эти стихи для нас. Мой милый друг, не распинай Иисуса Христа своим несовершенством. Будь совершен как Отец наш небесный совершен. Да благословит вас Господь наш Иисус.